Всем привет, с вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Есть в Германии такая интересная выпечка, брецель называется, такие крендель. Говорят, он бывает и сладким, и соленым. Я пробовал только соленые. Так вот, интересен он тем, что брецели перед выпечкой погружают в раствор соды и посыпают крупной солью. Я попробовал по такой схеме булочки печь, мне очень понравилось. Короче, сегодня хочу приготовить очень интересные, на мой взгляд, булки начну с теста. В муку высыпаю дрожжи, немного сахара, чуть-чуть соли перемешать и можно добавить воды. А теперь все быстро замешиваю до однородности. Долго мешать не надо. Просто, чтобы вся бука смочилась водой, и этого достаточно. Тесто очень простое, как видите. Отлично. Вот в таком виде отправлю его в духовку. Полотенце накрыл, чтобы оно не пересыхало. А Лампочку включил, чтобы тесто было тепло. Оставлю его на час. Сейчас прошел. Немного с тестом поработать. Стол смазал растительным маслом. Видите, оно уже подошло. Тесто нужно сложить несколько раз. Так тут Я растягиваю и складываю. Сначала одну сторону, потом вторую. Причем не нужно сильно его мять, чтобы не сильно выдавливать из него весь газ. Нужно, чтобы этот газ желательно остался в тесте, потому что дрожжи при избытке углекислого газа начинает работать по не по уксусно-кисловому выражению, а по спиртовому. И вот этот спиртовый запах нам в этом тесте сейчас вот нужен очень. Уберу его в духовку еще минут на 40, может быть, может быть на час. Тесто готово, можно приступать. Воду уже пора греть. Для начинки у меня будет фарш из смеси говядины и свинины. Его надо приправить солью и перцем и перемешать. Булочки можно формовать как вам удобно. Это абсолютно не важно. Я вот делаю таким образом. И начинка не обязательно, но я сделаю с начинкой. У меня, как вы видели, фарш, и будет сыр еще. Сыр выбирайте, какой вам нравится. И в таком же духе с остальными булочками поступаем. Вода кипит, приступаем. Сюда-сюда. Булочки погружаю в кипяток секунд на 20-30, не больше. Вы знаете, вот такой способ формовки булочек из ленточек, на мой взгляд, позволяет не заморачиваться с обязательным защипыванием всех краев, чтобы вода внутрь булки не попадала. Мне кажется, так проще. Ну и перед отправкой булочек в печь, смажу их яйцом и присыплю крупной солью. Соли немного, как я уже сказал, крупной. Духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. пекаться не будут минут 35-40. Верхний и нижний нагрев. Но все духовки пекут по-разному, поэтому вы ориентируетесь, конечно, на свою. Ну и долгожданный момент пробы. Видите, какая начинка, да? Сыр можно было, конечно, побольше положить, в принципе, но и так нормально. Так, что касается теста. Знаете, да, как обычное хлебное тесто, но солью сверху. Как будто вот его солью посыпали сверху, вот так вот, крупинками. Это классно, я считаю. Не хрустящая корочка. Мне нравится. Что касается начинки. Мясная фрикаделька Можно, конечно, в нее было добавить Лука, чеснока, еще что-то Но я хотел почувствовать чистый вкус И здесь не яркость начинки, не яркость мяса Нивелируется, на мой взгляд, яркостью сыра Которого можно было положить побольше Это, как мне кажется, очень неплохая основа для экспериментов Здесь, как один из вариантов, можно было увеличить время ведения теста, но вести ее в холодильнике. Тогда пористость была бы значительно более мелкая, поверхность была бы более так, надутая и гладкая. Сейчас она, как видите, слегка бугристая, и вот эти трещинки такие, там, где расползалось тесто, наводят очень красивые. Короче. Пробуйте, экспериментируйте, осваивайте. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока!